81. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 15 августа 2017 года. Канал Артподготовка. Программа Плохие Новости. Я Вячеслав Мальцев со мной в студии Андрей. Вещаем мы из Шалаша. Шалаша. Да, я все забываю, как он называется. До новой исторической эпохи осталось 81 день. И значит вот. Много тут нам написали. Мальцева, ура. Привет, здорово, привет. В общем. Так, и из Питера написали, что. Приветствую живущих в шалаше. Прошу озвучить в программе за один день два случая выпадения детей из окон 4-6 этажа с последующими травмами. С сегодняшнего дня начали каждодневную акцию по сбору подписей граждан для показа данной проблемы по ТВ. За два часа собрали около 20 подписей. Предлагайте чтобы вас фотографировали и выкладывали в интернете своим друзьям и знакомым. Реальное распространение нашей символики через э, благодарных граждан. Даже вредный полицейский сказал, что это наш единственный плакат и акция, которую он приветствует. А одна жизнь спасенного ребенка стоит тысячи жизней этих мразей. Совершенно согласен. Абсолютно. Вот. значит Такая вот фотографии, Там есть еще акция. Сама вот это по сбору подписей. Так что можно погуглить, найти и тоже подписаться. Это очень важно. Поскольку но ну, мы видим, что происходит. Так, вот прогулки. Прогулки. Альметьевская. Это у нас... Так, сейчас я... Нет этой... А, она так, все правильно, ничего не... тут ноги одни, фотография ног, не могу, сейчас попробую еще раз запустить, так, нет, что-то, пока, пока <с> никак не могу. Ага, сейчас, что у нас свалилось. Ага. Да, пока у нас пауза. Угу. Всех призываю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Канал звучит крупными буквами латинскими, артподготовка. Ладно, сегодня что-то у нас фотки. А, понял. Вот. Ага. альметьевская это. Слава богу, показали. Так, дальше Барнаул. Дальше Верхотурье. Очень хорошо Владивосток Вологда Выкса Екатеринбург Зеленоградск Мурманск Новосибирск Омск Рязань, Саранск, Севастополь, Смоленск, Хунчунь, как, как всегда, у нас из Хунчуни, Чкаловск. Так. Спасибо. Нашим сторонникам. Так, еще во многих городах прошли над фотографии Тогда собрать, показать. И окупай проходили, и прогулки. Так, вот еще такая, такой прислали туалетную бумагу. Такую, видите, помните, мы говорили, что хорошо бы получить туалетную бумагу с портретом Вовы. Вот такая бумага уже есть. Очень, наверное, она удобная. Такая бумага. Так, что еще? А ну тут тут спрашивают и новости. А, основные, что оппозиционер Мальцев заочно обвинен в призывах к экстремизму. То есть мне сегодня сообщили, что заочно предъявлено обвинение по статье 280 части 1. -й. Там что-то я к какому-то экстремизму призывал. А значит, поводом стал, стала акция 6 мая в память Болотной. 6 мая в память Болотной площади. Провели какие-то ушлепки экспертизу, которая показала, что это страшнейший экстремизм. На самом деле там за... укусило за одно место Вову, что то, что я там стихи читал. Поэтому я прошу всех, возьмите вот это выступление. Ну как, так сделать через VPN, наверное, не открыто, потому что оно уже признан экстремизмом. Только через VPNы, конечно, и через Тор, и как-то можно его показать большому количеству граждан. Что же является экстремизмом? Там ни одного, вот я каждый вечер гораздо более жесткие выступления делал, чем там. Обычное выступление очень мягкое. Но стихотворение такое обидное относительно в так что вот пишут, во Львове такая э, туалетная бумага. Еще я прошу сторонников, потому что возникли очень серьезные споры по поводу отношения Мальцева с Украиной. Да, там прям. Я прошу взять, вот, э, поскольку нам достаточно трудно, у нас проблемы с интернетом, и вообще как бы вот в шалаше не очень это э, есть на это возможности. Поэтому прошу помощи. То есть э, взять выступления в поддержку Украины, которые делались, когда был Майдан и после Майдана, и те выступления, когда мы изобличали э, Путина во вранье, что в Крыму нет военнослужащих, и те выступления, которые были сделаны 18 марта, когда Крым наш, да и позже, и так далее. И, в общем те выступления, которые в процессе войны на Донбассе делались, то есть просим помочь людей, у которых есть время, накачайте, сбросьте нам на почту ссылки, по крайней мере, на эти выступления, где я выступаю в поддержку Украины, их очень много, так скажем, то есть ну, нас пытаются как бы, шельмовать и говорить о том, что что это неправда, что это не так. То есть, совершенно очевидные вещи. Ну, понятно, для чего и кому это нужно. Посмотрим. Схеролион, Схер что человек пропали без вести после схода, облазли. Так, вот тут пишут, что хуже наших, им все равно. это не для этих, кого вы так э, употребили, мы делаем. Дело в том, что сейчас очень... Серьезный спор возник да, по этому поводу. Так, кто же такой Мальцев? Да? Ватник он или не ватник? Вот это меня больше всего радует. Поэтому м -м, хотелось бы предъявить какие-то материальные сведения. И продвигает это все, конечно, продвигает спецслужбы России. То есть тень на плетень наводить они очень любят. Угу. Вот Есть нарезка такая? Да, пожалуйста, очень хорошо, если такая нарезка есть. В сьерра леоне 600 человек пропали без вести после схода оползни. Вчера мы, помнишь, говорили, когда сказали, назвали цифру, мы сказали, что ну, наверняка она гораздо больше. Потому что и оползни, и наводнение, и все, кто же там считал. Так оно и выходит. И я думаю, что это еще не крайняя цифра. Потому что если была цифра 180, потом тут же 300, а потом 600, то ну, понятно, что это не окончательная цифра. Еще одна трагедия произошла э, э, на религиозном фестивале Феста дела ла де Монте, который проходил на португальском острове Мадера. На счет погибли 52 госпитализированные в результате падения дерева на посетителей. Да, погиб еще один ребенок. Вообще ужасные конечно вещи, почему-то на религиозных мероприятиях мы видим часто происходят такие вещи, то есть дуб свалился на людей и передавил там всех, этому дубу говорят 200 лет, вот он 200 лет стоял не падал и тут решил упасть как раз в момент религиозного мероприятия. В общем, стоит призадуматься, почему это произошло. С точки зрения мистического сознания наверняка есть ответ. Я понимаю, что есть и в материальном мире ответ. То есть придут эксперты, посмотрят, скажут, дуб сгнил. Там, ну, он мог упасть пятью минутами раньше там, или десятью минутами позже. Да? Говорит главный пропагандист Путинский. Пишет трансляция, тормозит. Ну, это, наверное, из-за того, что -то мы пытаемся шифроваться. Может быть, из-за этого тормозит. А шесть человек пострадали при взрыве на стройплощадке в столице Швеции. Причем взрыв, я понимаю, так произошел из-за э, того, что там какие-то стружки, опилки взорвались и так далее. Ну, То есть, не взрывчатка взорвалась и, и не... Э, там, Какая-то промышленная, может быть, взрывчатка. А, то есть, это несчастный случай. Там скопилась пыль, какие-то э, вещества, которые используют в строительстве, они сдетонировали. То есть, это грубейшее нарушение мер безопасности. Такое обычно в Швеции не происходит. Шведы очень педантичные люди. Недаром по-шведски работа значит йоба, да. Вот, поэтому они... Умеют это делать И... ну для меня это странно конечно ну сделают выводы в Дагестане погибла девочка от ударотоком волна идет видишь электротравма мы всех предупреждаем еще раз мы говорим что детей обучали электроприборы трогать только правой рукой и распространяли информацию о том, что сейчас увеличилось количество электротравм. Поэтому будьте очень внимательны. Вот спрашивают в чате. Вячеслав, что будете делать с ЖКУ и МОСЭНЕРГО? Пришел счет на сумму оплаты в размере девять тысяч рублей. Это уже... Это уже, да. Причем это уже было давным-давно. Даже если, бы, если предположить, что половину от этой суммы хотят, то это уже... А если 9 тысяч, ну, ну, помилуй Бог, человек получать может пенсию, там, я не знаю, 9 тысяч, от а него придет э, на ЖКУ э, и на электричество на 9, там, с чем-то. Как, как жить, вопрос. Никак. То есть, они не хотят, чтобы мы жили, они хотят нас со свету жить. А поэтому мы должны сопротивляться. Мы обязательно должны их победить, а иначе они нас... Вот э, представьте на секунду, вот мы их не победили, что будет завтра, что будет послезавтра, они будут, я не знаю за что, за воздух брать с нас деньги, просто так отнимать на улице последние деньги. То есть они будут, э, сейчас вот они обурели до крайности, до последней степени, но мы если ничего не сделаем, убедимся, что они обуреют еще больше. Потому что наглость не имеет границ. Никаких границ не имеет путинская наглость, поэтому их надо остановить в любом случае. Чего бы нам это не стоило, потому что другой выбор гораздо дороже. Это просто смерть ну, это да. да. уже нет. В Германии угнали автоприцес. 20... Куда фотки отсылать на какой сайт или мейл? И мы имеем в виду видеоматериалы, которые про что говорят вообще 64 собака gmail Там в описании есть эта почта. В Германии угнали авто с 20 тоннами киндер сюрпризов и нутеллы. Представляешь, то есть люди как любят сладкое взяли и угнали. Угнали Киндер сюрпризы или может они любят это складывать? Представляешь? В 20 тонн Киндер сюрпризы можно сидеть всю жизнь складывать что-то. Хотя я думаю, что наверное все-таки это взяли, что чтобы продать, они любят сладкое. Вот в России тоже не любят сладкое, да и пришло сообщение, что Сибирское озеро сладкое передали Казахстану. Представляешь, какая прелесть? То есть, было в России сибирское озеро Сладкое, потом что-то там кто-то провел демаркацию, как нам объявили, таким странным образом, что это озеро отошло Казахстану. И вот официальные лица, полицейские различные и так далее, администрация, я цитирую. Говорят, ранее эта часть водоема была на территории России. И в период сезона охоты озеро посещали местные жители для сезонной охоты. А это пограничное управление сообщили. Представитель управления добавил, что демаркация границ Казахстана началась в 2015 году. Однако на этом участке проводилось впервые. Теперь границы проходят по восточному берегу озера. Отмечается, что местные жители восприняли перенос границы спокойно. Да, что там переживать, Ты у тебя там все это было твое, а потом раз, оказывается, это уже другое государство. Абсолютно другое государство. И там теперь предупреждают, что нельзя охотиться и рыбу ловить, потому что это Казахстан. Так что, помилуй Бог, представляешь, всю жизнь, то есть всегда они там охотились, ловили рыбу, там я не знаю сколько поколений, вдруг теперь нельзя Потому что Вова отдал это Казахстану. Вопрос, почему отдал? Был ли референдум, который решил отдать? Или только референдум что-то отнимает? Странные какие-то вообще дела. Я вот жду, когда придет информация, сколько отдали Китаю. И сколько еще планируется отдать. Ведь с озером сладким это же вброс такой. Смотрят на реакцию на население. Пошу, пошу. Конечно, ну Ника ни пофигу Сладкое отдали, никому дел нет никаких Завтра Вове надо будет отдать Какую-то громадную часть Сибири И Дальнего Востока Китаю Вот они смотрят, как Люди будут реагировать А люди никак на это не реагируют Особенно сильно, никто не переживает Ну нет сладкого Обойдемся без сладкого Решили люди вот Основатель ВКонтакте и Телеграм Павел Дуров Призвал брать пример с Путина И фотографироваться с голым торсом Да, ну Дуров нормально выглядит С голым торсом А вот все люди, которые пришли, прислали фотографии Ну там такие, конечно С таким торсом, что Вам не горюй Не хуже, чем у Вовы Я понимаю, что Дуров так протролил Путина знаешь, То есть э, Те, кто Наты ты с интернетом, да, они понимают, что троллинг может быть таким душевным, да, по-английски троллинг И вот... Сухой сообщил да. о снижении надежности SSG-100. Ну да, то есть э, Суперджет, Сухой Суперджет оказался, снизил свою надежность на 0,25 пунктов, как они считают, я не знаю, но э, для... Просто для людей я скажу, что средний показатель эксплуатационной надежности составил 97,3%. Можете себе представить? 97,3% что сев сухого вы долетите до дома. Или до, ну, до точки назначения. Представляешь? 97,3%. Не 99,9% в периоде там... А 97,3, очень мило, конечно, в таком, не, конечно, в русскую рулетку играть опаснее, но если посмотреть в процентном отношении, то не сильно опаснее, ну, если особенно семизарядный револьвер, то вариант один к 7 что же это не, не, не так много. Это, и то 60% успеха. Более 60%. Представляешь? То есть здесь ну, соотносимые цифры с русской рулеткой. Ставили? Я не понимаю, как это прорвалось в средства массовой информации. Такой вот. Это же Исследования проводили они сами, то есть там авиакомпании и фирма Сухого проводила исследования, то есть мы понимали, что аварий было очень много, что теряли капоты двигатели и куски шасси отлетали, и в основном проблемы были с движками, конечно, с э, какими-то плоскостями, которые прогибаются ужасно и пугают граждан, и там... Оказалось, потом какие-то ну, не стандартные нестандартные появились какие-то дела. Я уж не буду говорить, а то скажу, что я что-то плохое про них. Но вы, вы сами можете прочитать, сколько было аварий. Так что, не знаю, когда теперь вводят по поводу Боинга и Аэрбаса. Вводят Налоги На ввоз Этих воздушных судов И планируют что все будут летать Вот на таких самолетах То насколько увеличится Их аварийность Но ну, чем больше будет этих самолетов Тем больше будет аварийность Так что Даже <coughs> не будьте хорошим математикой Вы можете просчитать Когда случится То что должно случиться Спасатели прекратили поиски четырех шахтеров на роднике МИР. Да, причем это, видишь, как сказали, четырех, там пропало восемь, ну, в смысле не мог, найти, а прекратили четырех. А четырех вроде как ищут. Ну, то есть не всех прекратили искать, прекратили только четырех, а других четырех ищут, ну, чтобы паники не было. Потом еще одного прекратят искать, и еще одного, и так далее. То есть не сразу будут прекращать искать шахтеров. А задержанный в Крыму Лемешко рассказал о подготовке к диверсии. Да, сегодня показали э, зловещие преступления на крыше. Какой-то якобы агент спецслужбы безопасности Украины Геннадий Лемешко заявил, что значит, то есть, вот его там какие-то кураторы отправили, дали ему 5000 гривен, и он должен был в Крыму спилить столб. При нем была пила. Или с электричеством столб, столб должен был пилить. Это был злодей зловещий преступление на крыше. Это, я так понимаю, ну... Таким образом он должен был энергосистему, порушить энергосистему Крыма. Я понимаю, что там с энергетикой большие проблемы, но, наверное, обычной железной пилой, даже не бензопилой, даже не электрической, наверное, трудновато все-таки с этим бороться, с электроэнергетикой Крыма. да, Там все-таки ЛЭП в основном железный или бетонный, да какие деревянные, где там. Раньше искали стрелочников, а сейчас ищут террористов. Террористов, да, кстати, очень хороший. Обязательно вот это вот распространите. В, ТВ, в Твиттерах, везде. Раньше искали стрелочников, а сейчас ищут террористов. Андрюш нам сказал такой, он абсолютно прав. А вот очень, очень точно. Очень точно. В Украине назвали фейком сообщение ФСБ о задержании агента СБУ в Крыму. Я думаю, там вообще просто опупели, извините, что это такое. А что нам там вменять? Скажешь, хотели столб спилить деревянный. Представляешь, я говорю, это вот именно зловещее преступление на крыше. Диверсия за тысяч. Украин, украинец признался в подготовке в провокации в Крыму. Да, там надо было еще это, пропущенный звонок там был. Да. Вот ну, мы уже говорим про этого, значит, украинца, который якобы признался. Ну, что ж, наверное, так работали с ним, и вот опубликовали видео допроса задержанного диверсанта, чтобы подтвердить, и вообще сейчас подтверждают все видео, которые ну, имеют характер постановочных, и тут как Станиславский, да, можно заявить только, не верю, надо бы им набрать режиссера операторов, реквизит соответствующий, то есть лучше всего конечно было пригласить Оливера Ростова, чтобы он заодно и посмотрел как все здесь делается, а то у него есть определенные а, иллюзии относительно путинщины, а так он пригласил и сказал, да, тут снимаешь фильмы про этих украинских диверсантов про ИГИЛ, про что-то еще там террористов, которые каждый день нам показывают ну может это нормально будет вот так сообщили, что 15 августа истребитель сирийских ВВ... ВВС Миг-21 был сбит в районе Эль-Баде. Да, и я так понимаю, что пилот взят в плен боевиками. И я думаю, что если бы пилоты не взяли, то было бы заявление о том, что потерпел аварию, а не сбит, как очень любят официальные, так сказать, СМИ Баша Раса, да заявлять о том, что это он случайно просто упал. Никто его не сбил. Ну, надо сказать, МИГ-21 достаточно надежный самолет. Нужно очень сильно постараться, чтобы его сбить. То есть это такое бревно с дыркой летает очень быстро и хорошо маневрирует. В общем, недаром это, наверное, из реактивных самолетов, да не наверное, а точно самые выпускаемые в мире. Самое большое количество самолетов МиГ-21 разных модификаций было выпущено в качестве боевых истребителей, ну и не только истребители, в некоторых странах применяются как штурмовики, хотя, наверное, здесь они не преуспели. А Раухани пригрозил выйти из ядерной сделки при расширении санкций США. Ну, это понятно, то есть, видишь, у Рухани есть, грубо говоря, чем торговать, а у Путина нет. Нету. То есть, санкции ему пытаются включить, а он говорит, а мы уйдем из ядерной сделки, будем там бомбу страшную да, делать. И я думаю, что американцы не будут очень сильно давить и настаивать. То есть, санкции относительно Ирана не будут такими жесткими, какие приняты относительно России. И соответствующим образом у Ирана будет больше торговых возможностей. Ну хотя бы вот это доказывает отношение, так сказать, сдержанное отношение США к Ирану. Мы говорили о том, что там катера какие-то подъезжали и к авианосцу и делали предупредительные выстрелы с авианосцев, в общем-то, и с эскадренных миноносцев. И, казалось бы, нагнетается ситуация и должен произойти какой-то всплеск. И вот сейчас иранский беспилотник опасно приблизился к авианосцу «Нимец». Ну, казалось бы, на 300 метров подлетел, ну что, надо его молотить, да? Но его не замолотили а очень негодует по этому поводу, что зачем приблизился беспилотник, послали ноту протест, хотя понятно, что в беспилотнике нет людей, и если сбить самолет, как в общем-то было, если ты помнишь, был сбит Боинг гражданский, который вылетел с территории Ирана, в Персидском заливе стоял эсминец, он увидел опасное приближение неизвестного самолета и просто запустил ракету поверхность воздух все, минус Боинг, куча народа и ну, был большой шухер, конечно но ничего сверхъестественного грубо говоря, не случилось но там были люди, и те, кто стрелял знали, что там люди а здесь авианосная группировка, прилетать беспилотник в котором нет ни одного человека и можно смело его садануть можно даже тем же самым лазером, который они там в кино нам показывали, понимаешь, но они этого не делают. Почему? Потому что явно, значит, приказ отдан военным, военные они не меняются, понимаешь, у них вот, вот шоры. И если тогда они там молотили по каким-то катерам с людьми, то беспилотник сам Бог велел садануть, но они не саданут. О чем это говорит? О том, что была четкая команда, да она не провоцировалась. То есть усилили эту команду. И я думаю, что не будут они включать никаких санкций дополнительных против Ирана. А если будут, то это будут формальные санкции. Им не нужно душить Иран. То есть с одной стороны, вроде он является таким противником на Ближнем Востоке неприятным. А с другой стороны, он, если будет нормально работать по нефти, то это будет откручивать одно место, одну гайку, да, у, у Путина. Они это прекрасно понимают. Талибан потребовал от Трампа вывести иностранные войска из Афганистана. Так. Ага. Так. Тут вот... Э Талибан, да, причем описан как страшная террористическая группировка и так далее. И вот направил Трамп открытое письмо, требует войска вывести и так далее. И если так посмотреть, то он на сегодняшний день Талибан уже, я думаю, со многими государствами вступил в переговорный процесс. Ну, мы видели, как один из замов министра иностранных дел, который потом куда-то исчез, заявил о том, что там Талибаны, в общем-то, не такие плохие, злые, там и всякую такую фигню, и что с ними можно даже договариваться по определенным вопросам. Но я не знаю, что он имел в виду, может быть, он имел в виду героин, по которым как раз по этим вопросам и договариваются вовины люди, я так понимаю, именно с Талибаном. Вот. Ну, вот, видишь, талибы этим не ограничились, они еще и Трампу написали письмо, чтобы он немедленно вывел оккупационные войска, но они немножко не понимают, что нужно было им раньше договариваться с Обамой, и тот бы вывел точно, а Трамп этого делать не будет, поэтому это так просто, вброс в информационный мир. В США активист потребовали от Трампа отставки, причем под окнами его небоскреба они ходили. Ну, нет Трампу, нет куклу куклусклану, нет фашизму в США. О, как. Они, наверное, к их счастью, они не знают, что такое фашизм, даже в его лайтовом путинском варианте, да? Так что, что это только позавидовать? А вот радиостанции на Гуаме случайно пустили в эфир аварийный сигнал тревоги. Случайно пустили, это можно так сказать. Пообещал не торопиться с ракетным ударом по СЖА. Сколько можно перезапускать? Да нет, это никакие не перезапуски, это просто висит, потому что, я говорю, очень трудный эфир. Мальцев грустный сегодня пишет: Да, но ну эфир, потому что очень тяжелый сейчас, вот с точки зрения технической, да, видишь, и Ким Чен Ын заявил о том, что не очень значит, он хочет пускать эти ракеты, и что он пока не торопится. Причем он выступал перед представителями ракетных войск и сказал, что готов подождать с ударом по острову Гуам. Давайте подождем собрал, давайте подождем ракетчики, я говорю, давай что, подождем, это интересно представляешь, каково ощущать себя ракетчиком в КНДР так, то есть ты какой-то толстый крендель решит шарахнуть по Гуаму а потом тут всех сотрут в порошок но они же не совсем безумные, если они сидят верхом на ракетах, значит у них мозги-то какие-то есть, и они прекрасно понимают, наверное, что будет ответный удар, и, и что, в общем-то, техника достаточно серьезная, и будет очень худо будет. Хотя у них нет интернета, они, может быть, думают, что они самые сильные, а американцы на лодках, на весельях, на галерах, на тарьерах приходят, на терьерах. ну, раз они выставляют танки на берег и ждут авианосцев, значит, они так и думают. Вот тут сокрушаются в чате, полностью поддерживаю, конечно. Но вы русские полмира спасли от фашизма, а себя от рабства не можете. Печаль, да и только. Бывает. Медики объяснили агрессивность Ким Чен Ина приемом стероидов. Говорят, что у него, возможно, там подагра. Как у Крылова, да, недавно мы вспоминали. Баснописца. И он, значит, пьет стероиды различные, чтобы с болезнью с этой, ну, с, я так понимаю, с болезненными симптомами бороться. И вот это вызывает у него агрессивность. Значит, это врач Врок Позитана из Нью-Йорка пишет для PH6 что анаболические стероиды способны вызвать вспышки гнева и раздражительность. Ну да, и вполне мы допускаем, что не только стероиды он принимает. принимает. А вот регионы России вышли из экономической депрессии, как нам сообщили. Представьте, какая радость. То есть сообщили в СМИ, что вышли, наконец, из депрессии, шли-шли, такие, как в темноте. В темноте шли и вышли на свет региона России. Интересно, это какие вышли на свет. Я вижу там, наоборот, полный мрак впереди. Как в том анекдоте, помнишь, про поручика Ржевского, который спрашивает у Кернета Аболенского, говорит, вот... Почему? Говорит, что-нибудь скажете. Говорит, все смеются. А я скажу. Все никто не смеется, наоборот, меня ругают. Он говорит, ну давайте, говорит, вот что-нибудь там с каламбурим такое сделаем. Вместе все вас посчитают очень остроумцем большим. Он говорит, а как? Ну, говорит, я, говорит, зайду первый. Открою окно, а вы когда откроете дверь, будет сквозняк, все свечи погаснут, и вы спросите, темно, как у негра, где? И все будут смеяться. Ну, хорошо, значит, так и сделал. Этот открыл окно, тот заходит, открывает дверь, свечи гаснут. Поручик спрашивает, темно, как в жопе у кого? Вот. Для регионов приблизительно вот как для того поручика Ржевского. Такое наступила выход, наступил такой из экономической депрессии, из тьмы к свету. да Как у масонов прям. И вот задолженность по зарплате в РФ в июле выросла на 7,7%. И то есть в регионах об этом не знают, что они пришли к свету, увеличив задолженность на 7,7%. Не выплатив... Долги к свету, как наверное выплачивая долги, идут, я имею в виду к экономическому свету. А здесь наоборот увеличивая. Странный какой-то поход. Вот. И... Минтранс решил бесплатно брать шубы на бород самолета. Представляешь, вот выход к свету. Теперь каждый может взять бесплатную шубу, шкуру, да? шкуру. Представляешь, то есть, а почему минтрансу еще не подготовить правила? что нужно людям платить не только там, как вот был вариант за шубы, ну там за одежду, а еще и за количество о, членов каких-то. Ну, то есть, если у тебя две руки, две ноги, ты платишь за каждую руку и ногу. А инвалид, он одной руки, допустим, нет или одной ноги, он уже платит меньше. А, то есть, они могут назвать это справедливым. То есть, у кого нет ручек, ножек, тот может летать в самолете а, в общем-то, по цене нынешнего билета целого человека. Остальные должны доплачивать за каждую отдельную руку, но потом за каждый отдельный палец, там за ухо. Теперь Глаз. вас так шутить. Это ведь они любую шутку теперь на вооружение берут, в качестве закона начинают вести. Да, конечно, уже несколько раз так пролетали. Что-нибудь скажем, они это в законы сразу вписывают. Поэтому мне тут говорят, Мальцев провокатор, он им подсказывает. И вот Путин рассказал о сокращении расходов на оборону в 2018 году. Правда, он забыл еще сказать то, что... Вернее, не он, а средства массовой информации, которые написали. Путин рассказал о сокращении расходов на оборону в 2018 году. И забыли упомянуть, что он также рассказал на уменьшение расходов на медицину и социалку. То есть не только расходы на оборону, но и медицину и социалку тоже вниз отправили. Почему? Тупо кончились деньги. Денег нет, но вы держитесь. То есть, не знаю насчет обороны, а вот что медицина и социалка сюда попала по назначению. То есть, в 18 году, когда Путин хочет баллотироваться там, президенты, его программа, это минус медицина, минус социалка. Совсем. То есть, это, если сейчас это просто минус, то это будет абсолютный ноль. Такой даже два нуля такие. А вот тут нам подсказывают в чате, может быть, есть какая-то даже взаимосвязь. Российский банк отключили от Ацфифт. Ну, не знаю. Это что сейчас такой шухер был, если банк отключили от Ацфифт. Причем это вот уже да многие ты, это что, напоминают. Ну, не знаю. Это все, это, это была бы экономическая катастрофа за пять минут. То есть, сейчас ты видел уже, как висят и стреляются банкиры, выпрыгивают в окна, там все. То есть, никакие проводки невозможны, вся банковская система упала. Это как раз то, что может сделать Трамп, но почему-то не делает. Так что, вот, не знаю, насчет. а, это какой-то банк российский. Какой-то один. Какой-то один. А Я какой думаю, Россию, да, ну, надо посмотреть, это интересно. А вот спрашивают тут очень сочувствующие с Навальным что будет после 5-го, 11 -го, 17 -го? Я волнуюсь за него, ФБК не закроют? Нет, зачем закрывать РБК? Навальный союзник и РБК, который... ФБК. ФБК, да, фонд борьбы с коррупцией, который Рома Рубанов возглавляет, мой сокамерник, тоже это союзное, так сказать, движение, поэтому мы всячески будем им помогать, безусловно, и взаимодействовать Российские атомные субмарины исчезнут с радаров противника Ну, может быть, они исчезнут, потому что денег нет на, на субмарины Поэтому раз, говорит, вы вот видите субмарины, да, ты, ты, ты сурка видишь, да, он есть. Он, вот так эту вот, субмарину видишь, нет, она есть. Ну, то есть, может оказаться, что они есть на бумаге, да, а фактически их не будет. Хотя вот тут утверждают, что придумали какие-то невероятные насосы, и теперь лодка не будет шуметь. Я небольшой специалист в подводных лодках, тем более в атомных, и понимаю, что в любой подводной лодке а, самые, одни из самых шумных вещей – это насос, ну, который закачивает воду, который выкачивает воду для того, чтобы она всплыла, который перемещает там различные жидкости, но это атомные лодки. А в атомной лодке есть еще реактор атомный, который тоже шумный и все, что с ним связано тоже шумное, а еще в любой лодке есть винт и вал, который крутит этот винт, и вот вы все вообще выключите, она все равно не может быть бесшумной, потому что винт с валом все равно будут вращаться совершать определенные движения, то есть если лодка которая без винта не ездит так взяли в колоколе водолазан опустили такие они по ну идут ногами тогда может быть это будет бесшумно или почти бесшумно да? По поводу главной интриги последних дней наш зритель пишет слава, я узнал, куда уходит электроэнергия, поставляемая на Дальний Восток. Но пока не написал куда. Вот ждем, ждем информации. И по поводу еще Омской области Саратики сообщают, что там эпидемия свинного гриппа сжигают всех свиней. Ну, Россия готовит голод. Такой вот вывод. Ну да, просто Саша вор своих свинок решил везде продавать, а у народа отбирают, в общем, такая продоразверстка, некий, причем какой-то капиталистический вариант да такой диктаторский у тебя отобрали для того, чтобы здесь вот какой-то огромный а, этот, а, комплекс свиноводческий, чтобы мог держать цену, ну и при том качестве, да, ужасном качестве, чтобы никто не перебивал Нормальным качеством. Путин поддержал идею проверки генпрокуратуры обращений обманутых дольщиков. теперь прокуратура там с чайками налетит, проверит и все, и всем обманутым дольщикам там дадут, я не знаю, обма обманутую долю выдадут обман, обманутую долю. Кто-нибудь в эту обещает. херню вообще верит. Представляешь, вот чувак ездит, этот Путин по всей России и всем обещает все. Ну, Вон, ну черт, 17 лет-то, 18, извиняюсь, 18 лет ничего никому не дал, кроме геморроя. За 18 лет кроме геморроя ничего не дал, а теперь всем обещает все. Ну, нафиг. Ну, вы вот... Первый вопрос, который Ватником надо задавать, чем дел 18 лет. Виланчели. А вот Медведев подписал распоряжение о создании подкомиссии по цифровой экономике. Интерес про Аяцкого спрашивают. А что будет с Аяцком после 5.11? Да ничего не будет. А что с ним должно быть? Он пенсионер, сидит все на пенсии причем Аяцков надо сказать хотя я с ними боролся и достаточно удачно и как бы извлечил его во многих негативных каких-то делах, он просто агнец в сравнении с этими суками просто у меня есть с чем сравнить Аяцков в сравнении с ними там честнейший человек нынешние ублюдки, ну они просто зашкаливают, то есть, ну да он там Совершал какие-то вещи, не буду говорить. Какие дела старые, все, все, все прекрасно. Кто знает, кто это хочет, всегда может узнать. Все это, в общем-то, дела давно минувших дней, за что, мне кажется, он уже, ну, может быть, не до конца там ответил, но я лично не буду настаивать на изменениях. Чего-то. В общем-то, я, я, он действовал против меня очень жестко. Мне там подбрасывали наркотики с пистолетами, и бизнес меня лишали, и так далее. Я его простил, и у меня к нему претензий нет. И с этой точки зрения, с этой точки зрения прошу, значит, как-то вот к нему не относиться, что -то. это ответ за Мальцева. Не надо, все, там, там все вопросы закрыты. Абсолютно все. Поэтому у меня вопросы к вот этим, к ренделям, которые сейчас властвуют. Вот еще вопрос в чате задают. Слава, что вы скажете о том, что готовится аннексия Беларуси, о которой я говорил ранее? Ну, видите, и сегодня мы об этом скажем. Лукашенко заявляет о том, что укрепляется граница, и что он не понимает, зачем это делается, ну и так далее. Насколько там готовится аннексия Белоруссии, я не знаю, но что Путин опускает железный занавес, это совершенно очевидно. Медведь да, подписал распоряжение о создании подкомиссии по цифровой экономике, представляете, то есть это очень похоже на подотдел по очистке города от котов и прочее. Тут даже те, кто это предложил, они, они понимали, о чем речь, потому что то есть это такая шутка, подкомиссия, такая, подкомиссия, да, то есть цифровая экономика это такая мелочь, что даже не комиссия должна быть, а подкомиссия. По очистке города от котов и прочее. И вот 125 площадок в Москве включат еще дополнительно в программу реновации. То есть надо считать площадки, это за каждой площадкой маячат люди. Да, сколько сольют людей и сколько домов еще. А вот в Новгороде Жители коммуналки обязали снять Шторы, мешающие цветам соседей Представляешь? То есть в Новгороде Коммуналки Люди между собой судятся из-за штор Которые мешают цветам Казалось бы, ну что проще Возьмите, расселите людей Проведите реновацию в Новгороде Да? Ну там же, наверное, места очень много Можно построить еще Дома Зачем вы докопались до москвы -то? Потому что это бизнес, потому что деньги приносят. Потому что когда они говорят, что они хотят сделать что-то хорошо, нужно понимать, что хорошо они хотят сделать для себя. И только для себя. Памфилова заявила, что никакое давление не заставит ее допустить на выборы Навального. Ух, какая серьезная дама. Не допустит она. Не допущу. Навального. Ну, посмотрим. В общем-то, интересно будет э, насчет давления, да? Я думаю, что 5-11 заставит допустить на выборы кого угодно. Все всех, кто, кто захочет. Почему она считает, что Навальный не может участвовать в выборах? Ну, как? Почему? Потому что Навальный осужден там... За какой-то криволес. А Мальцев не может участвовать, потому что на него уголовное дело за терроризм. Но ну, это, это вещи одного и того же порядка. То есть кто, тот, кто верит в криволес, он должен верить, что Мальцев террорист там, и так далее. Ну и многое другое, понимаешь? То есть это таким образом освобождает Поляну. И говорит, что ну, по нашим законам вы там не имеете права ни на что. Ну, ребят, есть, во-первых, Конституция, которая противоречит вашим законам. Вернее, законы противоречат Конституции. Но Они воспринимают так, что, ну ладно, если Конституция противоречит нашим законам, то мы не будем ее принимать во внимание. Вот так они рассуждают, эти ребята. Нет, ребят, придется принимать ему внимание, и я думаю, держать ответ придется. А вот Владимир Познер провел интервью с Сергеем Шнуровым. Ведь в прошлом году он провел, просто сейчас вдруг стали рассказывать, что Познеру интервью не понравилось, а также оно не понравилось Шнурову. И вот, и да, везде, везде написали, и я не понимаю вообще, о чем речь. Ну, бывает, не понравилось. Интервью и... Что ж, теперь... Через год об этом вспоминать было интервью, которое не понравилось. Ребят, Камикадзе уже обсуждали. А что случилось с Камикадзе? Вы мне, может быть, что-то пропустили? Пока нам известно, что он отказался продолжать. Трансляцию своего канала на Ютюбе. Не, ну это давно. Я так понимаю, какие-то свежие новости. А мы свежих новостей не знаю, Вы нам напишите. Жена президента Зимбабве отхлестала проводом топ-модель в ЮАР. Ну, жена Зимбабве Грейс Мугабе. Ну, понятно, жена Муга Мугабе который там сколько уже? 500 лет в Зим Зимбабве. Ну не 500, конечно, а там с 80-х годов 20-го столетия, самый старый диктатор. То есть там был, была Родезия. И это была главная экономика Африки. Главная, основная. То есть Родезия была самой перспективной. Потом там изменился режим, пришел вот. Мугабе, в частности. И теперь это самая бедная страна Африки. Была самая богатая страна стала самой бедной страной Африки. Представляешь, какая прелесть. Это повод для гордости. Так вот, жена его, так сказать, я понимаю, с детишками приехала в Вилхамсбург. Там они пошли на какую-то дискотеку, привели с собой какую-то модель, которую, которую она вломила проводом удлинителя. Ну и как-то очень сильно, так она жестоко, так что остались на голове, но на лице, если на углу, следы. И теперь там вот возможно уголовное дело, а по какой-то причине жена Бугаба не имеет э, дипломатической неприкосновенности. Но ее все равно там не задерживали, я так понимаю, но обвинение будет предъявлено. А в Китае... ...осудили правозащитника, который назывался, назывался супер вульгарный мясник. И, в общем-то, это блогер, который выступал за демократию против власти, и его посадили. Он сказал, что обвинительный вердикт, вынесенный диктаторским режимом, это сияющий золотой приз которым награждает воинов, бьющихся за свободу и демократию. Очень хорошо сказал. Но обвиняют его в том же, в, в чем обвиняют меня, в, свержи, в попытке свержения власти путем речей. Да? Интересные ребята. Макрон поднял суд на фотограф, следившего за ним во время отпуска, и вот мне задавали вопрос, это правильно или неправильно. не ну это его личная жизнь, если во время отпуска человек там хочет от кого-то сокрыться, он имеет право. Другое дело, если президент э, действует и пытается как-то что-то там потихаря делать, на мой взгляд, это неправильно. Вот Очень многие в чате спрашивают про Максима Марцинкевича. Выпустят ли его после 5 -го 11 -го? Ему ведь 10 лет по 282-й статье дали. Да, конечно, безусловно. Я думаю, что тут ни у кого двух мнений быть не может. Марцинкевич политический узник. Как бы к нему ни относились там за каких-то дел и высказываний, он реально политический узник. И если он какие-то правонарушения совершил, я ни суд не знаю, но за них он давно уже отсидел, наверное, стакратно за его правонарушения, если его, там, не знаю, 15 суток вполне хватило, если реально точно то, что там рассказ какие-то вещи там нехорошие сделал, да? хотя я говорю такие вещи надо доказывать в суде, там ничего доказано не было, абсолютный обман. Все, что было сделано, это был абсолютный обман для того, чтобы его экстрадировать, вытащить и потом высадить, в общем-то, навечно. Вот тоже в эфире рассказывают, что Венедиктов Сах Москвы не рассматривает нас как реальную силу, называет Навального хода, и теперь еще Удальцова. Будете с ним на скайпе? Задайте ему этот вопрос. Хорошо, обязательно. Самый долгоправящий монарх за всю историю Вел Великобритании планирует уйти на пенсию через 4 года. Да, вот средства массовой информации заявили, что Елизавета II пойдет на пенсию и принц Чарльз будет королем. Ну, я не помню сколько Чарльзу лет, но что-то он не молодой. Да, и... Я уверен, что Елизавета II до 95 лет доживет, то есть еще четыре года. А вот насчет Чарльза я не, не стал бы биться об заклад. Поэтому тут благими намерениями. Да? А в Германии полицейские перекрыли трассу для спасения котенка. Да, интересно, конечно, то, что ты не все сказал. Ты не сказал главного. Ученые заявили, что те, кто родились после Великобритании, ну, в 2000-е годы и чуть позже, они могут остаться без пенсии. И вот следующая новость по поводу котенка говорит о том, что они не останутся без пенсии. То есть, если котят спасают, закрыв на час дорогу в Германии, ну, в Англии это безразлично, да, то я думаю, что и с пенсиями все будет нормально. Что ученые зря переживают в тот момент, когда э, этим людям нужно будет выходить на пенсию, кто родился в 2000 году. Это какой будет 55-й, 60-й год 20 го столетия. Тогда они, никто из них и работать не будет. Какие пенсии, о чем речь вообще? Они будут получать там, определенный доход. А сколько будут работать роботы? Ну, можешь представить, 55 60 й год, какие нахер пенсии? Это все равно, что ученые в Англии в свое время написали, что самая главная проблема Лондона 40-го года, это было в начале 20 столетия, это вывоз навоза лошадиного, что будет столько лошадей и лошадиного дерьма, что в Лондоне будет вообще страшно. Там и может эпидемии начаться, и там какие-то вообще немыслимые будут э -э, технические средства участвовать в вывозе лошадиного дерьма. Последняя лошадь исчезла из Лондона в 1939 году. Да, Последняя. То есть там никаких лошадей в Лондоне не было, и поэтому сама тема эта была смешной. В 1938 38, групп, 38 когда... Продали. Ну, не последняя лошадь. Конный гвардейц, а то мне сейчас за язык. Конный гвардейцы до сих пор ездит, да, и лошадь до сих пор там какой-то да, но... лондонца Лондонцы от этого не переживают. Особо. За каждой лошадь можно мужика с совком нанять и будет бегать. То есть не такое это количество. Поэтому я думаю, что то зря не про эти пенсии вообще вспоминают. Да, наверное, пенсионеры будут путешествовать по нашей Солнечной системе, на экскурсии летать разные, на разные планеты. А вот Билл Гейтс сделал крупнейшее благотворительное пожертвование за 17 лет, 4,6 миллиарда долларов, а всего, по данным Бломберга, он на благотворительность потратил около 50 миллионов долларов. Ой, миллион. Миллиардов, извините. Чего я говорю? Миллиардов. Я в Твиттере написал, Путин, представляешь, сколько это Виланчелей? Представляешь? Вот, Бля, 50 миллиардов, Билл Гейтс на благотворительность. Сколько Виланчелей для Ралдугина? А? Сколько мостов для этого? Для Ротенбергов, да, там, для чаек, там, там нормально все. На Флориде стартовала ракета Falcon 9 с грузовой миссией Dragon к МКС. Продолжается, в развиваться эта тема. Компания SpaceX в накачивает космос своими так сказать, ресурсами. Да? То есть Сейчас полетят туда спутники, которые должен Илон Маск поднять да, какое-то немыслимое количество чем тысячи спутников и сделать повсеместно свободный интернет. Он вот будет чудо. Это будет прекрасно. Я думаю, что он впишет в историю человечества свой, если еще не вписал своими золотыми буквами. Тот, кто дал всем бесплатный интернет. А вот интересно, в Северной Корее считается смартфон средством туристической... Опасности. Конечно, да. Ты чё там и вообще Третик вот правильно предлагал Южной Корее на воздушных шарах посылать телефончики туда дешевые, ну уже чтобы у них на счете денежки были, зарядки хорошие, и всякие шнуры, там все, чтобы был. И так далее. То есть простые какие-то средства связи посылать, простые какие-то интернет при Бамбасе. Гаджеты туда надо посылать, прямо на воздушных шарах. Посылать. вот и. Гаджета заявила, что геологи обнаружили 91 вулкан в Антарктиде. Представляешь, в Антарктиде обнаружили один пирог. И 91 вулкан, как бы сказал Карлсон. Говорит, лучше ну, так. Помнишь, 90, 91 пирог и один вулкан? Помнишь, когда говорит, один пирог? Так, так что интересная тема, если эти вулканы работают еще и работают постоянно, то это можно очень неплохо использовать для развития. В общем-то, деятельности в Арктике, хотя есть международные договора о запрещении какой-либо, кроме научной деятельности. Но в том числе и научную можно развивать, если будет какой-то хоть один работающий вулкан, можно уже там какие-то термальные какие-то ставить станции. Вот опять у нас спрашивают в чате по поводу общения со зрителями на ютубе вот. ну, ну пока сейчас и... мы решаем как это сделать, видите у нас как все виснет, пока решаем вот пишут биткоин это пузырь 100% кто успеет как с Мавроди". ну не совсем это так, вы же понимаете что а, биткоин это сейчас э, уже э, финансовая система признана во многих странах и даже в тех странах, которых это не признано, через биткоины откачивают громадные деньги. Я не удивлюсь, вернее, я не, у... я, я не удивлюсь, я знаю, что Вовина-банда сейчас откачивают через биткоины. В общем, биткоины так и растут, совершенно очевидно. 3000 индейок погибли от испуга в Тамбовской области, представляется. То есть причина гибели 2848 застрахованных индейк стала асфиксия в результате отека легких на почве испуга. Э -э, Какая-то рептилия забежала, да, там рептилоид неизвестный, все индейки испугались и умерли. Но надо сказать, что все они были застрахованы. И это наводит на мысли. Я никогда не слышал, чтобы от встречи с рептилией умирало такое количество индейок. Они просто даже эту рептилию не увидели бы. Ну, представьте, вот если вариант так поставить, и все увидеть, так падают, то некоторые бы даже и не увидели. Поэтому как-то это все странно. Многим в чате интересно ваше отношение по поводу недавно прошедшего батла. Смотри. Да, мы посмотрели этот батл, ну я понял, что я катастрофически устарел, просто катастрофически устарел. Но если честно, я вообще думал, когда я увидел, я думал, что рэперские поединки это экспромт, и когда я вдруг увидел, что это домашняя заготовка, я, честно говоря, удивился, почему ну, тогда это вызывает интерес. Интересно, должен вызвать экспромт, когда человек придумывает стихи экспромтом, и в никто не знает, через секунду, куда пойдут его мысли. А когда человек написал, может быть, даже самое талантливое произведение, вот линия всегда предсказуемая, в отличие от экспромта. Поэтому, не знаю, ну, я не скажу, что мне там не понравилось. Но я слукавлю, если скажу, что мне понравилось. Я не досмотрел. Я посмотрел ровно. Там, ну, может быть, две трети и все. им Прекратил. Вот, смотреть не смог. Как, а, потом... Ученые Томска, Томска разработали лампу для выхода из депрессии. Да, так что давайте все запасемся лампами для выхода из депрессии к 5-11 и выйдем 5-11 из депрессии. Да, и не будем индейками, не будем умирать от страха. Давайте не будем индейками, это очень важно. Как в Тамбове, я имею в виду индейки умерли от страха, а люди в Тамбове очень смелые. Я могу поприветствовать наших тамбовских товарищей. Я знаю, насколько они молодцы. Okay. Так что, да. Умирать от голода. А так, давай, наверное, ответим на вопросы сегодня и донат. Не будем побольше. Вот Будем отвечать на вопросы чата. И донат сейчас ответим на донат и будем на вопросы чата. Или еще у нас есть время, как ты считаешь? Ну, ну давай, ладно, тогда вот... Э, вот. А, нет, все. Давай тогда, наверное, действительно... Там, про чат поговорим. Так, ты донат открыл? Да. Давай тогда. Олег Гробовский из Германии. Слава, поздравь мою дочку Мелину с днем рождения. Поздравляю Мелину с днем рождения, здоровья, счастья. Если бы еще написал, сколько ей лет, тогда бы конкретно мог сказать для этого возраста, что-то, какие-то впечатления высказать. Константин. Куча тлани. Мальцев, я с тобой до конца. Отлично. Спасибо, Костя. Кирилл Зеленоградов. За скорейшую победу. Спасибо. Владислав из Хасмерсхайма. На дело революции зачислите, пожалуйста, на революцию. Да, хорошо. Наталья Мальцева на правое дело. Спасибо. Северяночка соратнику Альберту Гурджияну из Нижнего Новгорода требуется материальная и моральная поддержка. В феврале его осудили, а затем отправили в психушку, пытаясь превратить умного и смелого блогера в овощ. Да, он сейчас находится на принудительном лечении. Мы об этом знаем. Говорят, слава богу, что пока, в общем-то, лечение такое щадящее что пока его не превращают в овощ, мы этот вопрос держим на пульсе и контролируем. И просим, значит, жену тогда, Альберта, свяжитесь с ней, пусть она забросит нам номер карточки, и мы всячески будем это пропагандировать, ну, показывать это, эту карточку, и плюс сами материальную помощь окажем безусловно. Я знаю, что много наших ребят и Ромы сейчас наверняка смотрят. Ром, свяжись с женой Гуржиян и пришлите на номер карточки. Арсений Зеленоград. Добрый вечер, Вячеслав. Будет ли в прекрасной России будущего изменена система кредитования и ипотечного займа в стране? Высокие проценты всех нас душат. Спасибо вам огромное. Здоровье и терпение. 5.11.17. Ну какие же проценты могут быть на ипотеку? Может быть, это будет 0,5 фиг десятых процента для технической работы. Хотя и это можно взять на себя, я имею в виду государство. Какой смысл давать э, ипотечные кредиты под проценты? Они должны быть абсолютно беспроцентны. Даже выгоднее минусовые давать кредит если все нормально проходит, то там ну, к концу, там, я не знаю, к концу 20-летия что-то там списывается. И это будет правильно. Хотя, вот я говорю, исходя из того, что мы сейчас видим с точки зрения массы жилья, то в строительной отрасль, именно жилищная может заглохнуть сразу, потому что огромное количество жилья сразу перейдет Людям и нуждающихся фактически не будет. Сейчас, если взять все жилье, которое построено, и то, которое стоит пустое, и вот этих барык жилье, которое фактически украдены у народа. Да? Я не знаю, там нужно еще считать, надо что-то строить или не надо. Обязательно нужно будет сносить старые, что-то там строить, но это не обязательно должно быть жилищное строительство. То есть, если мы убедимся в том, что жильем у людей обеспечены вперед надолго, то значит, нужно будет строить что-то другое, но строительство обязательно нужно подталкивать. Это должна быть отрасль локомотив. Павел Зеленоград, очень надеюсь, что производство алкоголя будет сведено к минимуму. Хотя я бы уничтожил это производство нахер. Да вот с такими методами, наверное, мы все равно не сможем ничего сделать Я думаю, что человеку надо дать возможность выбора да? Я думаю, что большая часть людей не выберет алкоголь А выберет ну, творчество, выберет нормальную работу, выберет обеспеченную жизнь Пьянство выбирают единицы Человека к этому нужно подтолкнуть Пьянство. поэтому нужно как-то, в общем-то, применять, наверное, незапретительные меры, они не, не работают. Ну, ограничения в любом случае включать какие-то есть смысл. Сегодня очень много э, соратников из Зеленограда, вот Владимир из Зеленограда, по Спасибо. Владимир. Александр 17, Вячеслав Вячеславович, Андрей, здравствуйте богатырского вам здоровья, что если разместить на сайтах по поиску работы объявления с за зарплатой, которая будет... А мы говорили, да, зарплата, которая будет по 5 11, ссылку на программу по пунктам. Это очень хорошая идея, и давайте повторять ее неоднократно, чтобы наши соратники это делали, размещали, и чтобы мы могли агитировать, пропагандировать и больше вовлечь людей в то, чтобы путинский режим наконец прекратился Денис, привет из Калифорнии верим, что все получится спасибо Светлана Андреевская, город Владимир Сталинный с вами мы вторая волна, за вас спасибо аноним, революция или смерть третьего не дано согласен, спасибо Летос, от имени всех костромичей просим вас построить второй мост в Костроме сейчас на мосту идет ремонт и чтобы проехать на легковой машине нужно стоять пробки около часа не оставьте без, без внимания, пожалуйста. Да, я был в Костроме и видел этот мост. И, в общем-то, конечно, там нужно делать и этот мост, и там и ниже по Волге нужно все делать. В общем-то, Волга это такая а, река, которая требует очень много мостов да, и поменьше веса. Больше мостов и поменьше веса. Вот э, наш оратьец «Сохраним лес» таким ником пишет. В понедельник, 21 августа, затмение, которое входит в тот же цикл, на котором Вова пришел к власти. Астрологи, в частности иностранные, говорят, что Вове звездец. Его время вышло. Слава, что думаешь об этом? Надеюсь. Я, в общем-то, не, не жду, а готовлюсь. Поэтому, если с нами Бог, то хорошо, то кто против нас? Да? Но мы на это и надеялись, мы об этом и думали. Павел СПБ, борьбу. Спасибо. Наталья Беринг, во времена всеобщей лжи говорить правду всегда считается экстремизмом. Спасибо, Вячеслав. Спасибо вам. Анатолий, сторонником народовластия, давление со стороны власти увеличилось. Нашим сторонникам мужества, стойкости, доблести, честности перед собой и людьми. Высшие силы с нами. Мы победим. Обязательно победим. Спасибо. Серега город без подписи. Спасибо. Спасибо. Анатолий. Вячеслав, извините, что мало но сам на еду еле ускребаюсь. Но не поддержать вас не могу. Ваше тело право. Спасибо большое, Роман. Огромное спасибо. Антон Наумов. За неделю общался с огромным количеством людей. Большая часть просто отравлена зомбоящиком. Но те, кто проживает за границей, бывает у нас, редко мыслят, как мы. Ну что ж. Я думаю, что... Всех вылечим, да, нам же не все пока нужны, а потом, когда зомбоящик будет работать в том направлении, в котором правильно он должен работать, я думаю, все излечат, скажут, надо же, он нас обманывал, помнишь, как в Южном парке, когда выяснилось, что президент Канады Садам Хусейн, и помнишь, надо же, он нас обманывал, про Их, русский. Ну да, Виталий из Балашова. Все смеются над моей детацией 5 11 17, Но я верю, что в итоге мы победим. Спасибо, Виталий. Спасибо. Сергеев Сергей, я родом из Волгограда. Мне 28 лет я а люблю этот город, но квартиры нет. Для нормальной жизни мы вы вынуждены работать в Москве. Какие перспективы сделать? Доступное жилье, чтобы молодые пары жили и детей рожали. Мы сегодня уже говорили, жилья достаточно даже сейчас. Ничего делать не надо. Нужно людей просто переселить в это жилье, которое стоит пустое. Вы посмотрите, сколько жилых домов, больших, маленьких, какие угодно, стоят у некоторых, как там, у того с собачками в самолете, да, там, по безумному количеству квартир в центре Москвы. У других по целым микрорайонам в Подмосковье. Целые микрорайоны принадлежат там. Все готово и даже, э, даже только света нет. Почему? Потому что нет жильцов. Никто не может купить эти квартиры. Поэтому mm. и появилась эта реновация. Один дачный участок Медведева больше, чем все государство Ватикан. Димон. Уже левые, уголовки, э, угол, э, да, уже левые уголовки стряпают, значит идете в правильном направлении. Да, ну мы знаем, что, там, что идем в правильном направлении. Конечно, они борются и борются серьезно по полной программе. Татьяна, разом а на Ревкоина. Спасибо большое. Антон Наумов, из-за работы неделю без эфиров очень рад вас видеть. Спасибо. Илья Кучеренко, Комсомольск на море. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович. Скромной помощи в Комсомольском на море. Спасибо за ваш труд. Если можно, зачислить на рифкоины. Да. Мои прошлые донаты. И Татьяну просим тоже, чтобы написала на mail, да? Да. А, потому что вот просит зачислить на рифкоины, чтобы мы... Да, только через mail mm -hmm. мы можем это сделать. Да. Андрей из Москвы, 53 года. Знакомый пишет. Сын Прилетел с Байкал, там уже другая страна говорит. Все китайское, везде китайцы, mm -hmm. везде надписи на китайском. Как я к этому отношусь? Думаю, миллионов пятьдесят китайцев заселят территорию. Да, то, о чем мы сегодня говорили, насчет озера, вот этого имеется в виду сладкое да, озеро, которое отдали Казахстану. Точно так же отдаст Вовый Байкал Китаю. Точно так же. Абсолютно разницы нет никакой, если ему позволить это сделать. Дмитрий Феременко. Представляете, мы боремся с путинским режимом, а он на самом деле является неким олицетворением этики и эстетики, то есть ментальности большинства россиян. Сколько же времени займет трансформация? Да нет, ну не является. Он, уже говорю, вот вы возьмите сами и проведите социуху такую. Уходите, всех опрашивайте, кто за Путина, кто против. Даже про Путина не говорите, про режим, про смену власти говорите. И они скажут, я думаю, большинству. Ну, как, помнишь, вчера человек писал, который обнаружил, что из ста с лишним только один за Путина. Татьяна, пишет свой адрес. Зачистите, пожалуйста, рекой. Да, второй или третий. Не знаю точно. Вот Воды подписки. Из города, да. И вот тут ссылки. Да, спасибо, Сафин, спасибо, Сибирь, на ваше усмотрение, третий мой донат, прошу вас, мои предыдущие, последние, переводить в рифкоин, спасибо, мой email такой-то, Андрюш, тогда ты это да, зафиксируй. Ленинка слава славе. Где-то умер лет 10 назад, налоги до сих пор шлют. Даже не представляю, сколько мертвых душ за Бог голосуют. Да, очень много. Вообще, недаром же недавно в Госдуме предложили, чтобы мертвые голосовали. Поскольку они тоже отвечают за этот режим. Красная Польша. Здравствуйте, я ваш новый смотритель. И мне очень интересно, как будет происходить революция 5.11. Нам самим интересно. Спасибо. Виталий. Мальцев молодец, только не приносите себя в жертву. Это вчера уже было. Спасибо большое, Спасибо. что вы нас смотрите. Сейчас мы ответим на вопросы в чате. В чаде. В чаде. Так. Правда, что Путин раз Ну, не знаю, в общем-то, как бы. Такие, такие подробности но были статьи в соединенных штатах о том что оттуда убежала какая-то уборщица из кремлевского так сказать этого, ну, из кремлевской шоблы да и вот она утверждала что это так я не знаю насколько это правда вот спрашивает Мальцев, вы за какой интернационал за первый или за второй как Чапаева, да, помнишь, когда он говорит, а Ленин за какой интернационал? Да я к интернационалу отношусь как в анекдоте, да, помнишь, когда студент задает там что-то историю партии, да, и там что-то партия в первые дни... Великая Отечественной Вот так говорит, давайте. Значит, вот первые дни там, по зову партии. Знаешь, эти... Господи, кто они там? Композитор поэт. Вставай, страна огромная. Это кто там? Александров, да. И кто? погуглить Я забыл, кто поэт. Говорит, написали песню такую. Вот там давайте споем. Ну, пели эти все, встали профессора. Второй вопрос, там роль партии, конституция 1937 года, там полная окончательная победа социализма, Говорит, вот как раз под этот, значит, мух, там гимн был придуман, там, значит, и, значит, консерватории сдают экзамены, надо сказать, значит, гимн спели, естественно. И потом вдруг смотрит профессор Пилет, ставит ему пятерку и отправляет. Другой говорит, ты офигел, он же ничего не знает, зачем ты ему пятерку поставил. Он говорит, да там это вопрос будет отношения со вторым Лениным со вторым интернационалом. А я слова забыл. Вот. Так и здесь. <см boldly> про интернационал ну коммунистический интернационал что первый, что второй, что третий, это в общем-то часть истории и сыграли а, они в общем-то нормально и надо сказать что вот понимание должно быть что те ошибки, которые тогда совершались да, вот когда Первая мировая случилась, когда Многие ренегатствовать из коммунистов стали, да? если упомянуть Ленина. Почему? Потому что в социал-демократической среде было ватничество. Именно то, что называют ватничеством. Да? Вот, если коммунисты это изжить тогда не могли, которые против значит, империалистических, захватнических войн и так далее, насколько тяжело это сейчас выдавить из себя. Ну, будем стремиться и действовать. Пишут в чате. Махачкала с вами. Тут очень много ваших сторонников. Я знаю. Спасибо. Привет, Дагестан. Вот спрашивают, что будем делать с медициной. А что делать? Медицина должна быть приоритетной отраслью. То есть, в медицине нужно давать по максимуму. Давать все по возможности. Есть вещи, которые можно финансировать по остаточному принципу, есть вещи, которым можно подходить по остаточному принципу. Медицина к таким вещам не относится. То есть это самое главное. Медицинская наука это приоритет. Медицина общедоступная это приоритет. Сельская медицина это приоритет и так далее. То есть все, что связано, медицинская техника, все, что с медициной связано, это должно быть приоритет. То есть это должен быть наш космос. Как у Советского Союза был космос. Медицина должна быть нашим космосом. Я думаю, что в течение очень короткого времени, ну, давайте вот вспомним Кубу. Казалось бы, ну Кубу достаточно бедная страна. И Эрнеста Гевара, который был министром здравоохранения, еще и Центробанком командовал Поставил в виде приоритета Это э, детская медицина Что на сегодняшний день мы видим Самая низкая детская смертность на Акуле Одна из самых высоких продолжительностей жизни на Там, ну да, наверное, там не рай на земле С точки зрения каких-то, э, я имею в виду, условий жизни не климатически климатические вполне нормально Я имею в виду достаток народа и так далее. Ну, не лучшее место, да. Но тем не менее, видишь, вот те приоритеты, которые были выстроены, даже скудными средствами, люди смогли добиться такого рывка. Колоссальный скачок. Если иметь колоссальные средства, то есть скачок будет вообще запределен. Спрашиваю, Вячеслав, будет ли снят запрет на электронные сигареты в общественных местах? В Марксе есть сторонники, кроме меня. Если имеется в виду Маркс в Саратской области, конечно, очень много. Откликнитесь, кто проживает в Марксе Саратовской области. И, э, имеется в виду э, Марксский район, да, Саратовская область. Маркс и Марксский район. Ну, может быть, те, кто рядом еще в Ангельском районе проживает. Что будет снят? Запрет на курение электронных сигарет не, в общественных ну, местах. Вот относительно всех этих путинских запретов, конечно, нужно все это убирать нафиг. Но э, это не значит, что не будут вводиться какие-то свои запреты, разумные на что-то. Да? В общественных местах, ну, наверное, будет запрет на то, чтобы люди не курили. Курили в отведенных местах, там неважно что, да, чтобы... Кто-то не пришел в кинотеатр, достал такую трубу, как пыхнул, там все, все повыскочили оттуда. Наверное, все-таки мы живем в обществе. Но масса безумных запретов, которые есть, нужно убирать и перерабатывать, потому что это принималось для каких-то путинских целей. Но опять же, вот про дороги спрашивают, будут ли строиться автострады как в Америке после смены. После революции ну почему как в америке нужно делать в общем то наверное какие-то свои проекты с точки зрения того что делал рузвельт если это имеет в виду ну да наверное да наверное должны быть такие программы с точки зрения того что делается сейчас в америке ну конечно нет Почему? Потому что э, это государство с очень мощным потенциалом и делает по мере надобности. Надо, а нам надо, не надо. У нас вообще дорог нет. Как можно сравнивать вот, с э, американским строительством дорог? Да? То есть нам нужно строить, строить и строить. Это должна быть программа очень серьезная. Спрашиваю Слава, а это правда, что осенью рубль лахта стоит? Возможно, даже скорее всего. Мальцев, не боитесь войны красных против белых, как в 17 -м. Конечно, не боюсь. Во-первых, какие красные, во-вторых, какие белые. Кто такие красные, кто такие белые? Да, я себе откровенно. но в себе соединяю многие качества и от красных, и от белых. Вот если меня спрашивают, ты за за красных или за белых? Не знаю. За кого? Ну, точно э -э за всех. Я против Путина. Я против путинского режима, который не является ни красным, ни белым, является хищническим. Но нужно понимать, что коммунисты, с одной стороны, э настоящие коммунисты, они полные наши сторонники. И правые в доску, правые, жесткие правые, они тоже наши сторонники. Полностью. У, у нас нет... Ничего, что могло бы нас разъединить. Почему и появились прогулки свободных людей, почему и появилась новая оппозиция, потому что э, люди совершенно разных полярных взглядов, они э, согласны с тем, что этот режим антинародный, что он должен уйти, а потом мы можем совершенно смело, без всяких войн и революций, без э, стрелушек, спокойно за столом, за, при голосовании решать вопрос, как жить дальше. И любой из вариантов решения будет гораздо лучше, чем Путинщина. Мы же прекрасно понимаем. Вот любым путем. Левым идет Россия путем, пусть идет. Правым пусть идет. Какая разница нам? Вообще пофигу. Какие. В любом из этих путей есть и хорошее, и плохое. Мы постараемся туда загрузить максимально хорошего. А плохое минимизировать постараемся. Поэтому для нас вообще это абсолютно безразлично. Сегодня еще печальная дата, день э, смерти, можно сказать, народного такого нашего ну, певца, который был э, трибуном свободы ну, и до сих пор ну, является им, им. Это Виктор Цой. А, сегодня день смерти. Да Я помню, как на следующий день я проснулся. А мне всю ночь снился сон. Представляешь, такой тяжелый, трудный. Я всю ночь разговаривал с Цоем. И вот я просыпаюсь вот с такой головой, а товарищ мой, который спал в соседней комнате, он э, странным образом убивал комаров. Было очень много комаров, а он был прапорщиком ВДВ, и поэтому было пофиг, он дихлофос распылял. И, как выяснилось, он зашел в мою комнату и распылил дихлофос. Ну, там комары умерли, я тоже чуть не умер. Я проспался вот с такой башкой, выхожу. Ощущение такое, что я выпил, наверное, там ведро самогона. И он э, дает какие-то манты, значит, там какие-то там. Хорошо готовил. И я говорю, представляешь, вот эти манты ем. Говорю, представляешь, какой ужас. Говорю, башка такая. тает да это, наверное, дихлофос. Я говорю, дихлофос, Вот там я говорю всю ночь цой говорю мне снился я с ним разговаривал говорит, такой тяжелый какой-то разговор был уж и тут радио приемник у него он что-то крутил а цой умер и там передают что цой виктор цой разбился такое странное такое совпадение вот у меня два раза такой был а в жизни подобное так что вечная память Цой он... Цой жив, что тут скажешь, это уже было сказано. Наспел свободу. Да, Геннадий Гудков сегодня родился. Так что, респект, уважение наше, здоровье, счастье. Отмечает, или не отмечает день рождения, но в любом случае, мы, так сказать, поздравляем его, мы с ним. И он... Я его лично знаю, он э, к программу приглашал, он мне производит очень хорошее впечатление. У него очень положительная энергетика такая, он э, правильные вещи говорит, у него парадоксальное мышление, он взорит в корень, это очень важно. Для новой жизни в России такие люди очень нужны, для того, чтобы нам как можно быстрее очиститься от всякой фигни. Вот тут человек очень беспокоится а, по поводу того, что обсуждать что-то в чатах, это полный бред. Неужели вам не приходит в голову мысль? Накачать вот, э, с моих эфиров, прошу тех наших сторонников, кто знает, как это делать, и где это искать по поводу Украины, то есть по поводу Майдана, по поводу... Э, так сказать, взаимоотношения России с Украиной, все высказывания, которые были там в тринадцатом, 14 четырнадцатом, в пятнадцатом, в шестнадцатом годах, то есть такие знаковые моменты, когда мы высказывались в поддержку Украины и двигались против действующего режима. Это очень важно для того, чтобы опубликовать и как бы, тех людей, которые на Украине нам противодействуют и мешают нашим сторонникам. Они а не мне, они а нашим сторонникам мешают, чтобы этих людей можно было нейтрализовать. Прошу вас обязательно сделать это на www.maltse64sabakadžemel.com переслать, поскольку у нас пока на это нет времени. Мы другими делами занимаемся. Вот. Настя спрашивает. Слава, Жирик останется в Думе после 5-11. Ему ведь без разницы, какая власть, он, мне кажется, с любой договорится. Ну, во-первых, мне кажется, все э, те люди, которые сейчас и партии находятся э, там, в Думе являются, э, так сказать официальными, да, путинскими, они себя уже зарекомендовали с определенной стороны, и сторона это абсолютно негативная, что их требуется распустить, это совершенно очевидно, то есть все эти партии должны быть распущены, потом если кто-то сможет собраться, как-то там, я не знаю, и народ будет готов за них голосовать, мы не можем этому препятствовать, хотя я думаю, что будут заявления и какие-то из заявлений я обязательно поддержу как гражданин о том, чтобы запретить действия некоторых партий, которые сейчас в Думе, через суд. Навсегда. Кроме всего прочего, вы же понимаете, огромное количество людей попадет в стоящих в этих партиях под люстрацию. Какая это будет люстрация? Я думаю, самая жесткая. Поэтому вообще шансов я не вижу ни одного. Не только у Жириновского, но и у большинства тех, кто сейчас присутствует в Думе. Так тут вот что-то троллей разверлось. Очень много. Прям представляешь. Сколько средств путинский режим кидает на нас, а безумное количество. И главное, идея троллей, что мальцев это выгодный путинскому режиму человек и что это провокатор. И в чем же интересно мои провокации? Что выгодно для Путина? Он мазохист. Ему... И ему выгодно, что мы его порим каждый вечер. Такой он, да, надевает там костюмчик латексный такой. Там, и приходит смотреть э, плохие новости. Очень интересно. Да. Вначале говорили, э, странно, что в отношении Мальцева не возбуждают уголовные дела. Ну вот возбудили уголовное дело, да, Чудо мне удалось свинтить. Еще, еще не факт, что они как-то не смогут с нами разобраться, да, потому что мы видели, в общем застреленных людей в Украине, и отравленных в Лондоне, да, всяких видели, поэтому все прекрасно понимаем. То есть доказательство того, что Мальцев не сотрудничает с режимом, будет отстрел Мальцева, да, вот спросить у этих троллей или у дураков. Такие вот дела. Так. Ну, спасибо, что вы нас смотрите. Мальц привет пишет. И вам привет, всего хорошего. Не ждем, а готовимся. Надеюсь, до завтра. До свидания. Спасибо, до свидания.